мы начинаем искать в первую очередь нашу целевую аудиторию. Давайте э, пройдемся вначале по э, детским группам. То есть вы открываете группу, набираете название любое, допустим, мама, сразу высвечивается множество да, групп, то есть любую группу выбираете, дети точно так же, то есть э, групп очень-очень много. Но ну, вот я уже, скажем, выбрала, открыла группу, допустим, детские подделки, да, или вот да, давайте вот так, супермама, отнесемся к начале. посмотрим вначале вот эту вот группу. Супермама, семья, беременность, дети. Ну, вроде бы как все наше, да, посмотрим количество подписчиков, достаточно большое. Теперь посмотрим, живая ли группа, то есть вот был, пост был 12 минут назад все прекрасно, то есть нравится уже пошли, пошли даже какие-то а, тут комментарии, да, посмотрим ниже, да, нравится, есть есть репосты, то есть люди делятся э, данными, да, картинками, вот видите 38 минут назад а уже 12 репостов, <coughs> замечательно. Значит первый способ мы по подписчикам, то есть ставим подписаться. И вот здесь вот у нас с вами подписчики. Нажимаем и э, выбираем, э, вот здесь вот поиск. Дальше выбираем по регистрации, по дате регистрации, потому что популярны уже давным-давно, либо сами люди сетевики, либо уже обработаны на много-много рядов. Да. Можем выбрать э, страну если нам это нужно, да, мы можем выбрать даже город, допустим, ну, давайте вот Казань нам предлагают, выберем Казань. Мы выбираем, э, я больше всего ставлю, это 25, до, грубо говоря, до 40 лет, ну, можно 35, то есть кому как интересно, кому как удобно. Пол женский я как бы мужскому полу не пишу, никогда не пишу, и обязательно люди на сайте. Почему люди на сайте? Для того, чтобы сразу могли пройти, посмотреть и решить, будут они к вам присоединяться или нет. Дальше посмотри, посмотрим людей, да, которые вот тут у нас выскочили. Здесь вот сразу видно, да, из декретов бизнес-леди. Но я первых обычно не беру, я сразу прокручиваю, потому что людей достаточно каждым способом работаем отдельно то есть поработали сегодня на этой страничке таким способом потом в следующий раз э, другим способом и максимально стараемся приглашать не более 35 людей если у нас э, будет выскакивать копча очень часто то я советую ну, как бы закруглиться да и давайте отпустились вниз как можно ниже и вот начинаем. Открываем в новой вкладке. То есть правой кнопкой мыши открыть в новой вкладке. Либо можно нажать на колесико мышки и у вас точно так же открывается новая вкладка. И вот таким образом, то есть вы смотрите по фотографиям вначале, да, вот допустим. Женечка-малышка, интересная фотография. Мне нравится, я открою. И так, вот таким образом пробегаемся. И открываем, допустим, там человек 20, да, или там 15, 10, неважно. Можно просто 5 вначале открыть, потом следующие 5. Ну вот я открыла 3 человека, сейчас мы посмотрим их. Давайте посмотрим. Человек онлайн, Казань, замужем, образование, 59 друзей, красивые фотографии, в общем-то человек... Чем-то интересуются все время, да? Возможно, да, что этой девушке будет интересна наша работа. Что мы делаем? Ну, естественно, давайте мы обязательно поставим лайк на фотографию, на какой нибудь один, да? Можно поставить два лайка. Отлично. И приглашаем этого человека в друзья. Все, закрыли. Следующего человека открываем, Да. Так, идет за хорошим настроением, и каждый несет с собой что-то, поделившись и получишь. Так, 292 друга. Опять же, пролистываем, просматриваем. Тут, вот, чем-то, видимо, девушка занимается. Если вы хотите показывать свои, рекрутировать именно сетевиков, да, то вы можете. Лайкнуть эту девушку и добавить «Друзья». Но как бы, мне она не очень интересна, мне не очень нравится, поэтому я ее закрываю и открываю следующую. Женечка-малышка, Казань. Не так. Ну, друзья, замечательно. Ну, здесь видно, что девушка абсолютно не занимается. Но у нас тут стоит «Подписаться», да? То есть мы можем в крайнем случае поставить лайк, да? Возможно, девушка увидит, что мы лайкнули. И зайдет к нам на страничку, но пригласить друзья ее уже нельзя. То есть все, мы э, троих, которых открыли, обработали. То есть, вот таким образом мы открываем остальных людей, то есть, ну я говорю, максимально до 30-35 человек. Все, этот способ мы посмотрели. Следующий способ это э, когда мы э, в популярной группе. Обрабатываем посты. Что это значит? У меня открыта уже следующая популярная группа. Смотрим, опять же, тут очень много участников. Да? Смотрим, живая, не живая. 37 минут назад был сделан пост. да. То есть, опять же, это у меня детская, детская Детские поделки называется группа То есть, опять относится э, к ребятишкам Конечно, активные мамочки обязательно в эту группу вступают Потому что и в садике нужно делать поделочки, да, какие-то И вот дома э, ручки тренировать Поэтому мы вступаем в такую группу и смотрим То есть, теперь нас уже интересуют сами посты Вот последний был пост Мы э, останавливаемся на нем Глубоко вниз не опускаемся Смысла нет, возможно, они уже обработаны вот ближайший пост. И здесь смотрим, у нас появилось 50 уже, вот даже уже 63 прям на наших глазах лайков, да, и 33 репоста. Вот абсолютно все равно, да, вы можете пройтись по репостам, да, можете пройтись по лайкам. Давайте вот я, допустим, открою опять же лайки. Открываем лайки. Вот, замечательно. То есть это э, совершенно недавно был пост э, выставлен, соответственно, эти все люди э, были... Либо сейчас находятся на сайте, да, либо были совершенно недавно э, на сайте. Поэтому можем их открыть и посмотреть. Опять же, все выбираем по фотографиям, те, которые вам нравятся. Точно так же нажимаем. Здесь, вы видите, у нас уже нету поиска, да, то есть мы не можем выбрать, допустим, по возрасту, да, отсек сделать. Поэтому выбираем чисто по фотографии то, что вам лично нравится. Вот. И таким образом, тоже самое, щелкаем, находим несколько человек. Ну, я давайте открою пока два человека, чтобы побыстрее сделать запись. Смотрим, да, замечательно, так, человек был 6 минут на сайте, место работы детский сад, соответственно, вы представляете, да, что у нас тут еще есть подписчики, 152 друга, детское что-то вот мы, да, откуда берется еда, в общем-то такая активная мама, да, которой все интересно. Можно посмотреть, опять же, открыть фотографии девушки. Так, красивые фотографии. Ну, не вижу ребятишек. Но в общем-то ничего страшного. Мы можем тоже открыть любую фотографию, поставить лайк на нее. Что она нам нравится, да? Достаточно будет. И пригласить девушку в друзья. Все, Запрос Что отправим. Будет. Смотрим следующую. Так, здесь у нас есть ребиш... ребяти... ребятишки, да? 445 друзей. Люблю своих мужчин. Очень-очень. Образование, веб-сайт. Тоже интересуются различными... Поделками, вкусняшками, мама. Ну, тоже девушка очень достаточно интересная, находится в данный момент онлайн, но написано подписаться. То есть здесь, конечно же, добавить друзья у нас нет, поэтому мы не приглашаем таких людей. Единственное, как я сказала в прошлый раз: мы можем поставить лайк на фотографию. Девушка увидит, если ей понравится, она зайдет, посмотрит. В крайнем случае, э нашу информацию на нашей стене. Вот таким образом, точно так же обрабатывая э данным методом всех вот этих людей, которые поставили лайк на пост, э точно 30-35 человек. Либо мы можем точно так же открыть репосты и проделать с этими репостами то же самое. Либо мы можем поставить прямо здесь, да где вот нам понравится вот фотография, допустим. Девушка, вот Наталья, да? Вот понравилась фотография. Вы можете просто нажать «Нравится». Либо открыть ее в новой вкладочке. Посмотреть. Да, в общем-то, девушка активная, постоянно онлайн. А у нее достаточно друзей. Да, и нажмем «Добавить друзья». Есть ребята, да? Ребятишки, видимо, двойняшки. Мы сейчас откроем фотографию, поставим лайк на фотографию. И закроем. Так, вот это вот второй способ. То есть первый способ мы по подписчикам в группе. Второй способ по а, постам. Да? Лайки смотрим и репосты. Следующий способ это друзья друзей. То есть мы заходим на свою страничку, открываем своих друзей. Находим человека, да. Вот мы видим, да, что человек тоже э, был недавно в Красноярск, в общем-то замужем, не работает вроде как ни в какой сетевой компании, э, ведет обычную свою страничку, то есть обычный живой человек. И вот мы заходим друзья, нашего друга. Каким образом? Не сюда нажимаем на друзей, да, а нажимаем вот сюда, для того, чтобы был были параметры, параметры отбора, то есть вот здесь мы нажимаем, можно выбрать город, первый город выскакивает именно тот, в который данный человек живет да, и остальные города это те города, которые есть друзья у этого человека проживающие в этих городах давайте ставим первый вначале Красноярск, точно так же мы можем выбрать женский пол, можем выбрать отбор, например, там с 24 по Давайте там по 40, да. Вот у нас вышло 7 человек. В данный момент у нас вышло 7 человек. Увидите, даже пишет человек, что это коллега, вот здесь родственник, друзья по школе и так далее. Открываем всех подряд, то есть 7 человек этих обрабатываем. Точно так же в новой вкладочке каждого щелкаем и каждого обрабатываем, смотрим каждого страничку. Давайте посмотрим. Заходила 17 минут назад, замечательно. Так, красота пройдет так, что наращ... э, на... наращивайте личность, а не лесницы. 170 друзей, Красноярск. Очень активно, интересная, в общем-то, позитивная страница. Замечательно. Вот. Также можем зайти в фотографии человека. Угу. Поставить лайк. Вот они там 10 лет, да, с днем рождения сынок. Замечательно. Ставим лайк на данную фотографию, да. И приглашаем друзья. Все, закрываем. Следующий у нас человек. Тут не написано, когда последний раз человек заходил на сайт ВКонтакте. Скорее всего, это было очень-очень давно, поэтому мы не будем тратиться и приглашать данного человека. Давайте еще одного откроем. Допустим, вот друзья по школе. А вот у нас есть Аня Шевченко. Друзья по школе. И еще придачу находится на онлайн. То есть вы вообще приглашаете все семь человек. Давайте еще раз глянем. 151 друг заходила 6 минут назад. Фотографии. В общем-то все интересно. Можем добавить друзья, естественно. То есть, когда они появятся на сайте, она увидит, зайдет на нашу страничку и почитает, посмотрит, что и как. То есть, вот когда мы обработали все 7, да, у нас получил а, друзья онлайн 7, все друзья 118 да? То есть либо мы можем онлайн друзей Вначале всех обработать да, Вот таким вот образом И потом перейти на остальных да, Друзей и отобрать Следующие параметры Например город Челябинск да? Точно так же мы видим что в Челябинске Женщина вообще три человека да, Друга у этого Можем вот, опять же по ним пройти И вот таким образом мы каждого своего друга да, Реального друга обрабатываем ну и последний способ, которым мы сегодня будем с вами пользоваться, это через поиск через новости по хэштегам. За, нажимаем новость. Открываем фотографии. Сюда будем хэштег. Например, первая. Первая прогулка. Давайте посмотрим, что нам выдаст. Ну вот, э, множество фотографий, в общем-то, все реальные фотографии. Поэтому мы, что мы с вами делаем? Мы открываем фотографию, э, значит, ставим лайк. Дальше открываем в новой вкладке хозяина данной фотографии. Открываем, смотрим, заходила 20 минут назад, Тюмень. Э так, 165 друга, но тут нужно подписаться. Нет, мы подписываться не будем. Лайк на фотографию поставили. Открываем следующую. Ставим лайк. В новой вкладке человека открываем. Смотрим. Заходил 12 минут назад, Уфа. Друзья. Так, страничка, в общем-то. Активная, но это не мамочка в декрете. То есть и тут уже на ваше усмотрение. Да, хотите ставьте, хотите? Нет. Да, с коляской все-таки примем, друзья. Потому что есть фотография с коляской. Скорее всего, что девушка находится в декрете. И вот таким образом мы обрабатываем э, все фотографии. Да, давайте следующую опять поставим «Нравится». Опять откроем хозяйку фотографии в новой вкладке. Так, угу. друзей у нее достаточно. Ну, в общем-то, девушка активная, есть ребенок. Ставим добавить друзья, увидит, пройдет на нашу страничку. И вот таким вот образом мы по хэштегам тоже отрабатываем свою целевую аудиторию. То есть, что очень важно. Здесь мы свою целевую аудиторию находим в четырех разных, в общем-то, местах, потому что есть люди, которые пользуются группами, есть люди, которые выкладывают только фотографии, которые ставят хэштеги, которые не ставят хэштеги, да, то есть, ну вот, Таким образом мы будем делать как можно больше охват нашей целевой аудитории. Итак, дорогие друзья, если видео было для вас полезным, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал. Жду всех в своей команде. До новых встреч. С вами была Екатерина Клопенко. Всем пока-пока.